Всем привет! С вами Маша Смолот, и сегодня я покажу, как я сама, своими собственными руками, сделала ручку для топорика. Топорик прекрасно лежит в руке, это как раз вот то, чего мне не хватало мне. Я для геометрической резьбы именно упора в кисть, потому что сил у меня в руках особо нет, а резать хочется. Ну а теперь покажу, как я это делала. Всем приятного просмотра. В чем беда этого топорика? Во-первых, он не до конца заточен. То есть мы видим, что здесь куча рисок. Мы видим, что здесь с этой стороны выгрызено. И с этой стороны тоже. Ну, то есть пила. Я не являюсь слесарем. Я знать не знаю, как это все перетачивать. И я очень надеюсь, что, посмотрев это видео, найдутся те, кто мне поможет. В плане того, что подскажут, что я делал не так, если вдруг у меня не получится это все заточить. Резец мне очень нужен, и будет очень обидно, если я запарю это все дело. Я попытаюсь, конечно же, не сжечь металл. Я очень надеюсь, что при закалке он уже не был сожжен. Потому что в общем, неудачная у меня покупка. В размере 40 100 месок и Ой, печали моей нет конца но как говорится скупой платит двор я попробую сейчас на грубом камне где-то вот так Еще у меня такой вопрос. А, Кто-то говорит, что нужно делать одностороннюю заточку. Там, если ты правша, то у нас слева делается, если лев, шо, то справа. А, чтобы. Потому что если делать как у ножей обычных бухонных, там, да, у них двусторонняя заточка, поэтому а, резец врезается в дерево, застревает там, то есть, несмотря на то, что он острое, все такое. И, а если сделать спуск с одной стороны, то вроде как стружка идет с стороны, срежущей, и как бы нет никаких проблем. Но как видно здесь, да, что здесь было прямо с двух сторон. И как делать правильно, я не понимаю. Так, ну что, пытаемся что-нибудь сделать здесь. Сначала торцуем. Ну, Вроде как заточила. Я не знаю до какого состояния, то есть, как я, если я правильно поняла, туда не должно быть за Но я еще мало доточила, но я попробую сейчас это все добить наждачками, потому что я боюсь, что я переточу. Камушек беру за основу. И начинаем, значит, 360, 600, 800, 1200 и 2000. А потом все в пастубой. Может, я не права, может быть, 2000 это лучше, чем пастубой. Пастубой у меня четверка. Непонятно, что лучше на пастубой или на 2000. Делим одним умением. вставляем угол, конечно же, я кладу на, на режущую громку они а не вот так точу, не вот так заусенцев еще нет если я правильно понимаю, то с обратной стороны должен появиться заусенец, соответственно потом переворачиваем и снимаем заусенец, потом меняем наждачку. Почему-то в серединке не стачивается, то ли там кайнал камень на меня, ну прямой. Короче, то ли лыжи плохо едут, то ли я. Значит, сейчас еще раз прошлась на мокром круге и вроде как удалось. Канаву будет сравнять. Знаешь, дубль два. а за усенца все нет так что у нас там дальше что, что есть Так, ну что, ручка заточила, наверное, я сделаю ручку, а потом уже буду доводить еще, потому что не очень удобно. как Режет. Ну, либо как по массу вообще. Ну, можете меня поздравить, вроде как, более-менее удачная заточка. Теперь будем делать ручку. Напоминаю, что дерево у меня... Сейчас мы выберем. Сюда возьмем кусочек. Конечно же, у меня нет никаких пил, у меня есть ручной лобзик и еще дремелевский лобзик настольный, вот им, пожалуй, я и попробую. мере но ну, я считаю, что хорошо. как-то мудриться не испортить. Так, ну вот что у меня получилось. Я, я поняла, что по самой горлочке мне не нужно утапливать. Вот, и дабы не утончать стенки и не а, повышать риск того, что это все развалится, я просто сточила на камне ребрышки вот и тем самым теперь все сошлось вот так это будет выглядеть сейчас я разведу эпоксидный клей хотя сначала я уже льняным маслом так все, развожу клей Так, ну что, клей застыл, проявилась после масла текстура. Ну и теперь мы добрались до самого интересного. Надо проверить, как же он режет. И режет ли он вообще, и удобно ли. Возьмем липовую деревяшку. Я не являюсь профессиональным резчиком, так что, пожалуйста, не надо судить качество резьбы. Я, я ролик не об этом. Уж точно не надо воспринимать это как учебный. Мы просто проверяем, как я заточил резец и как работает ручка, которую я сделала для нее. Ну, не судите строго, это первая наверное, последняя на ручка. Но я считаю, что я с поставленной задачей я справилась. Резет заточила, ручку сделала, приклеила. Инструмент работает. Вот. Как я говорила ранее, что мне очень не повезло с заказом как так получилось, что я заказала 40 стонесок, и пришли они в ужасном состоянии, хотя должны были быть заточены до рабочего. На сайте была сноска о том, что не делается ювелирные. Если кому там что-то нужно супер-пупер-прямое, то это не к нему. Но инструмент должен был быть рабочим, тем не менее, и проверяться перед передрезкой. Я уже делала заказ на 10 ножей, и как бы из 10 был один брак. Там перекалка была, потому что крошится кромка, даже переточки, то тут практически все были вот присыланы в таком состоянии. Но вы понимаете же, что это такой инструмент ну, даже при любом раскладе не может резать. Ну, то есть, все. Выгрызен, блин, кусок, и, как бы видно, невооруженным глазом. Все уголки, к сожалению, вот в таком плачевном состоянии. Здесь вот явно скос, режущий кромки. И самое интересное, что я аж без понятия, как их точить. Я не хочу этим заниматься. Я хочу получить нормальный, блин, инструмент. Да, он там недорогой. И но, блин. Как вот? Как можно было прислать такую. В общем, это прям какое-то расстройство. И все они практически такие. У меня вопрос в следующем состоит. Очень понятно, что я повезу. Какие-то отберу самые нужные мне. Или там частями буду как-то делать. Повезу на переточку. Но у меня... Сама я не смогу. Я без понятия. У меня нет ни приспособлений никаких для этого. На простом точили. я не уверен, что я смогу. Там, уголки. Или полукруглые заточить клюкарзы тоже, но у меня вопрос такой, если вот в таком состоянии режущая кромка находится, есть ли мне смысл вообще вести их, потому что а, выгрызены вот эти вот кусочки? Говорит ли это о том, что металл пережжен? Ну, то есть, имеет ли мне смысл вообще ехать куда-то и сдавать их, перетачивать? А так на минуточку одну стамеску переточить, там на Таганке есть хорошая мастерская, она стоит 200 рублей. То есть, если мне вести 40, это 8 тысяч рублей. И я не уверена, что я хочу, там, даже если половина там окажется, что они перекалены, что просто не смогут мне заточить, а деньги, ну, по-любому возьму. Или там переточит, а я начну резать, она у меня там через пару движений а, опять что-то выкуситься, и, и что мне дальше делать с этим. Вот. Вопрос в том, что и как как узнать, а, стоит ли вообще вести на переточку это все богатство. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает, кто может а, говорить, кто это делал. Я не буду антирекламой, я тоже не буду заниматься. Я даже отвечать ему не стала после того, как распаковала, потому что я была настолько в шоке, что у меня, кроме плохих слов, ничего не было. Но так как надо во всем искать положительные стороны, я сделала вывод, что это лишний повод научиться чему-то новому. Вот, например, узнаю, где мастерская, переточка, и вот прекрасное получилось видео. Вот. Я не сомневаюсь, что этот человек делает хороший инструмент, но мне вот не повезло, наверное. Много заказов. Не успел. Там еще что-то. Что-то отвлекало постоянно. Может, вообще не он делал. Стали хорошая. R6 M5 быстрорез. Но заточка, полировка оставляет желать лучше. Ручка я довольна. В руке сидит отлично. Здесь я немножко... Подточила, чтобы пальцем не номинала. И буду резать, резать, резать. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И до новых встреч. Пока.